И всем привет, с вами Ростиксы. И сейчас я расскажу про СПИН, как он связан с NIR и конечно розыгрыш 5 долларов в токенах NIR. Начинаем! СПИН это инфраструктурный проект DeFi, построенный на базе протокола NIR. Надежного, быстрого и дешевого блокчейна. SPIN это децентрализованная платформа для торговли криптоактивами. В этом ролике мы разберем отличие этой биржи от ее ближайших конкурентов, также отличие от централизованных сервисов, ну и в общем-то разберем плюсы проекта. Цель SPIN предоставить пользователям и проектам протокола NIR комплексную инфраструктуру для создания и торговли с активами и деривативами на цепочке, а также обеспечить конкурентоспособный пользовательский опыт. Таким образом, миссия SPIN заключается в расширении услуг DeFi, предлагаемых на NIR-протокол, а также привлечении аудитории централизованных финансов к торговле. Спин использует единый пул активов, ликвидность которого направляется для маркет-мейкинга книгу заявок. Таким образом, у трейдеров всегда будет достаточно ликвидности для комфортной торговли, а инвесторы смогут получить прибыль от сложного механизма маркет-мейкинга. Разработана командой Spin. Спотовая торговля токенами, связанными с NIR. Конечно, из-за того, что проект находится в экосистеме NIR, можно торговать только теми монетами, которые поддерживают NIR. Текущая версия Spin Spot Dex является первой реализацией ордерной книги, которая поддерживает сопоставление ордеров и подключение кошелька NIR. В настоящее время Spin Spot Dex уже работает в сети MyNet. SPIN также предоставляет пользователям возможность совершать мгновенные обмены токенов по рыночной цене в один клик, а также может похвастаться более низкими комиссиями по сравнению с MMM. Также все ссылочки спин будут в описании. Ссылочки на мой телеграм-канал и телеграм-чат NIR Games будут в описании. И чтобы выиграть 5 долларов, напишите какой-нибудь интересный факт о NIR. Самый интересный я выберу, и он выиграет 5 долларов в токене NIR. Но для этого нужно подписаться на мой телеграм-канал и телеграм-канал NIR Games. На спин, например, на рынке NIR USDC. Берущие платят 0,1%, где 0,05% идет производителям, а еще 0,5% к значеский фонд. Что касается USN QSDC то комиссия бейкера составляет 0 0,4%, а возврат бейкера 0,2%. В то же время крупнейшая компания NIR Protocol, MM взимает с ваперы 0,3%, что больше, как мы видим. Почему стоит использовать спин? Потому что спин децентрализован. Давайте вспомним, что такое централизованная биржа. Это такая биржа, как Binance или Gate.io. Это сайт или приложение, где люди могут покупать, продавать или обменивать криптовалюты. И токены перечислены на этой бирже. Допустим, если вы хотите что-то купить на централизованной бирже, вам нужно зарегистрироваться, указать банковские реквизиты и внести много дополнительной информации. Даже у вас могут запросить происхождение ваших средств. Иногда этот процесс занимает несколько дней, что является одним из недостатков централизованных бирж по сравнению с Dex. Децентрализация лучше, как я считаю. И децентрализованная биржи обычно стараются принять идеал блокчейна о надежности и конфиденциальности. Ваши токены остаются в вашем распоряжении, пока вы не обменяете их. Конечно, есть и свои минусы. Здесь меньше торговых пар, чем на централизованной бирже. Но если вы любитель экосистемы нет, то я думаю, вам должно хватить монет. И они, кстати, добавляются постепенно. А также Spin предлагает децентрализованный способ торговли бессрочными фичерсными контрактами. Что означает, что трейдерам нет необходимости полагаться, как я уже говорил, на централизованные бирже и доверять свои средства организации, которые там зарегистрированы где-то в Панаме. Вместо этого средства хранятся на кошельках пользователей. Например, на кошельке NIR. Кстати, если у вас еще нет кошелька, вы можете перейти в мой плейлист о NIR. И там посмотреть, как это сделать. И да, у меня могут быть некоторые ошибки. Я буду благодарен, если меня поправят в комментариях. Цель спин в отношении торговли опционными. Предоставить децентрализованную платформу для их работы. И обеспечить удобный и простой в использовании фундаментальный... Блог для опытных экспертных трейдеров, а также трейдеров новичков. Спин может похвастаться большим количеством функций. Например, в платформе есть возможность торговать NFT. Прям интересно. Не забывайте о конкурсе. Подписывайтесь на ссылки в описании. Кстати, Near Games чат там много всего интересного, конкурсы я даже выиграл как-то. В общем, удачи и будьте аккуратны.